Здравствуйте, дорогие друзья! Рада снова приветствовать вас на нашем канале. Приближается лето, и скоро все женщины оденут свои самые прекрасные платья и костюмы, и конечно же захочется украсить образ ярким аксессуаром. Предлагаем вам ознакомиться с коллекцией от известного бренда Нерри с оригинальным рисунком в виде божьих коровок, который вызывает самые приятные впечатления о теплом и солнечном лете, не правда ли? В коллекцию входит косметичка, кошелек и обложка для паспорта. Давайте рассмотрим каждый аксессуар поподробнее. Косметичка большая, вместительная, хорошо держит форму. Внутри есть одно отделение и небольшой кармашек, куда удобно поместить, например, зеркальце. Закрывается на удобную молнию. Модный кошелек в три сложения с изящной закругленной застежкой. Внутри два отделения для купюр. Отделение для мелочи на кнопке, 4 кармашка для карточек, два сетчатых окошка, а также дополнительный потайной кармашек, куда можно положить ценную карту, документы или записи. Классическая обложка для паспорта, мягкая, приятная на ощупь, она станет надежным и красивым домом для вашего паспорта. И кстати, кошелек и обложка легко помещаются в косметичку и она превращается в удобный клатч.